Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и вы на канале Вести Волкон, где мы говорим о наследии предков, вере, технологиях. И сегодня мы расскажем о новостях астрального мира. Я задал вопрос нескольким видящим, которые ответили на эти вопросы. 10 вопросов и ответов. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Владимир Николаевич, первый вопрос. Полностью ли простроена структура конов на земле? Структура конов на земле простроена полностью. Все зависит от людей. Если люди будут исполнять и видеть эти коны и жить по ним, то тогда будет все хорошо. Но остается еще пелена, которая сегодня мы это ощущаем, начинает потихонечку спадать. И вот когда нас падет, тогда коны полностью вступит в свою силу. А что же такое кон? Кон это как ко сотворено нами, свод правил, которые действуют во всем мироздании. Их надо видеть и им надо следовать. А в помощь вам вот эта методика, где описано 16 основных конов, по которым вы можете их видеть и следовать им приобретайте в нашем магазине Neutronic.com. Остались ли руководители серых на Земле? Остались ставленники серых на Земле. Самих руководителей, как говорят, с астрального мира уже нет. За тысячелетия, а мы в своем одном из роликов показывали захват серыми Земли, говорили, что они захватили души и разум человека. И в нас уже эта серость проявляется в невежестве и незнании, которым является зло. Поэтому все в наших руках, и мы должны из себя это невежество и незнание убрать для этого в помощь вам. Наша литература. Третий вопрос: сколько людей осознают происходящее? На самом деле около 30 процентов людей задумываются над тем, что-то что, что происходит, и они начинают размышлять критически. Но только меньше 1 процента встают на духовный путь и что-то делают. Поэтому все в наших руках. Следующий вопрос: насколько силен морок? Возможности манипуляции сознания. Морок на самом деле уходит, но повторюсь, что все в сознании людей вот эта серость, которая затмила наш разум и является мороком, мы не видим очевидного, мы оторваны от природы. Мы в технократическом обществе забыли, что такое род, семья. И вот это богатство природное, поэтому к этому надо вернуться. Наш зритель Олег Ясень дополняет и комментирует вот по нашим определениям цивилизации, что если каждый человек будет духовно развиваться, то это будет определением той цивилизации, в которой мы живем. Мы говорим о другом. Цивилизация — это форма общества людей, которая ведет к разрушению. А вера — это то, что соединяет нас с божественным началом. И вера только сохранит землю, матушку и отношения наши с природой и между собой. А вопрос номер пять. Сколько света и серости в астрале? Астральный мир многомерен, и в нижних слоях этого астрального мира серости еще достаточно. И зачищает или вычищает эту серость с астрального плана бог Индра. А наша задача, помогая богам и нашим предкам, обращаться к богам за помощью и следовать конам, таким образом мы поможем очищению отношений между людьми и очищению астрального и ментального плана. Хватит ли сил у Индры на очистку пространства? Да, хватит. Следующий вопрос. Работает ли принцип? каждому свое да каждый получит за свои дела ни больше не меньше людям следует обратить внимание на свой характер который формирует наше здоровье на 90 процентов и только в наших руках изменить себя и изменить вокруг нас отношения и отношения между людьми и отношения к природе и в помощь вам мы предлагаем коны нравственные устои и домострой который поможет вам восстановить отношения между людьми и между вами и природой. Позволят ли сжечь нашу цивилизацию, исходя из принципа, если есть хоть один праведник? У праведников нет цивилизации, у праведников есть вера, они и останутся. Был такой ответ. Проснутся ли духовные силы в народах? Ответ был такой, да, просыпаются, но таких людей очень мало, и надо всем нам взяться за духовное развитие осуществится ли пророчество ванги русь воссияет над миром непременно все в наших руках и если мы встанем на духовный путь развития все нам по силам и русь воссияет над миром с вами был вичезар и вести волкон подписывайтесь на наш канал оставляйте комментарии всего хорошего